Мы рады приветствовать вас! Мы представляем уникальную разработку на отечественном рынке робота, который умеет анализировать и торговать по биржевому стакану – робота Glass Trader. Еще несколько лет назад такую стратегию запросто можно было реализовать вручную. Но на сегодня, к сожалению, а может быть к счастью, такую стратегию можно реализовать только при помощи робота робота Глаз Trader. Давайте откроем несколько биржевых стаканов и посмотрим, что в них происходит. Вы видите рубль-доллар, в Сбербанк и фьючерс на индекс РТС. Большинство времени рынки находятся в равновесном состоянии. Периодически на рынке появляются крупные игроки, которые могут вывести биржевые стаканы из положения равновесия. И каждый раз это шанс попытаться заработать дополнительные деньги. Большая часть заявок, которые вы видите в биржевых стаканах, это роботы и маркетмейкеры. Отнять денег у маркетмейкера у вас не удастся. Он всегда окажется быстрее вас. Но если появится какой-то крупный игрок это может быть частное лицо или фонд, которому нужно срочно ли купить большой объем, ситуация в стакане меняется. И вы получаете дополнительную возможность забрать деньги. В мы обновили и доработали алгоритмы наших роботов. И на текущий момент вы можете выбрать один из двух терминалов, в котором вы привыкли. Терминал Quick или терминал MetaTrader 5. Для обоих терминалов вы получите подробные инструкции по настройке и дополнительно видеокурс, в котором подробно рассмотрено, как подобрать и оптимизировать параметры, прибыльные параметры для робота GlassTrader. Мы видим пример работы робота GlassTrader на реальном рынке. Вы видите большую заявку в стакане. Кому-то нужно срочно купить больше 2500 контрактов. И мы пользуемся этой необходимостью и начинаем перед ней выставляться в стакан. В чем наше преимущество? В том, что у нас есть большая возможность быстро покрыться, когда этого большого игрока рынок начнет поглощать. Такая возможность выставиться перед крупным игроком позволяет зарабатывать 15 раз больше размера вашего стопа. Вы имеете большие шансы закрыться с минимальным стопом всего в один пикс. А вот похожая ситуация, но теперь кому-то нужно срочно продать большой объем. И робот выставляется перед ним и закрывает профит за профитом. Пока крупный игрок есть, есть шанс закрыться с минимальным стопом, и робот продолжает зарабатывать, пока игрок присутствует на рынке. Игрок исчез, и робот закрывает все свои позиции. Перед вами пример конфигуратора для настройки параметров для терминала. Как все это сделать? Подробные инструкции есть в курсе по скальпинге, который вы можете заказать вместе с роботом Glass Trader. Вы задаете необходимые параметры для входа и выхода робота из рынка. Самостоятельно можете настроить и скорректировать размеры профитов, которые вы хотите забирать с рынка и расставить сколько контрактов должно быть на каждом из уровней. Сохраняя параметры, вы приступаете к его торговле. Ликвидность отечественного рынка в настоящее время оставляет желать лучшего. Поэтому количество боевых роботов, которые поступят в продажу, будет ограничено. Спишите стать счастливыми обладателями стратегии, которая может приносить вам денег на биржевом рынке. Спасибо всем за внимание и до встречи в биржевом стакане.